По сравнению со всеми предыдущими руна простая, очень простая, проще не бывает. Она на месте Древа и Грасиль занимает лишь одну позицию, в отличие от всех предыдущих, позицию связи. И связывает она мир, срединный мир Бюсгарда с миром природы, с миром будущего Ванахейма. То есть это связь, которая тянет вас от сегодняшнего дня в день завтрашнего, в день будущего. Изначальное название, значение этой руны, жребий, тайна или мешочек для рун. Принадлежит эта руна богине Фрик, супруге верховного бога Одина, хранительнице первоосновы традиций, та великая пряха, которая придет мить жизни, пространство работы для норм. Если нормы одна отмеряет, да, другая отрезает, то фрик непосредственно придет, она придет все время, она владычится временем и, соответственно, знает, как будут распределены в дальнейшем все судьбы. О ней говорится в сагах, что она знает судьбы каждого, но никогда не говорит об этом, но именно она та, которая определяет дальнейшее движение судьбы. Она может вмешаться в вирт другого человека, если сочтет нужным, но, как правило, она никогда этого не делает, она лишь учитывает, учитывает какое место на полотне реальности займет судьба того или иного человека. Вирт у человека может быть очень прекрасный или очень ужасный, все зависит не от того, какой он, а как он приложен к реальности. Можно иметь ужасную судьбу, например, Бетховена и при этом прославиться в веках, то есть со своей ужасной судьбой занять такой рисунок на полотне реальности, что эта ужасная судьба, оставит после себя след, или можно иметь прекраснейшую судьбу, например, Николая второго того же, да, мягкую, в отличие от всех королей, женившегося по любви, имеющие с женой огромнейшее количество прекраснейших детей, и при этом закончить так бесславно. Совершенно бесславно, потеряв право на власть как для себя, так и для своих детей. Все зависит от точки приложения. Вот фрик, она судьбу не меняет, но она меняет точку приложения. Перт, руна, которая соединяет с собой все существенные условия для судьбы человека, а именно его границы. Природные границы, если они есть, сейчас сделанные вашей вунью, ваша целостность требует вот таких границ они существенные условия. Налог В этих границах есть определенный доступ к информации прошлой. Границы определяются, если, если труба твоего хаоса не может пропустить много, значит, и, соответственно, много информации ты и брать не должен, потому что ты не сумеешь ее правильно воспользоваться. Но если хаос огромен, значит и наут должен быть соответствующим образом проявлен, иначе ты будешь просто ходить и расплескивать вокруг себя хаос. Кто мало видел, много плачет. Это вот отсюда. Кто мало знает, делаем перевод, тот много плачет. У него выходят эмоции, а больше ничего из него не выходит умного. Значит, соответственно, науд тоже. Дальше, Иса. В этом науде проявляется главное, та самая тонкая линия, связующая тебя с чем-то очень основным. Та память, которой ты имеешь доступ, она Велика она, мала она, обязана в себя, в, те, в себя включать информацию, которая связывает тебя с твоим божеством, которая связывает тебя с твоей изначальной силой. Она обязательно будет включать в себя этот объем, хотя, хотя бы этот, не говоря уже обо всех остальном. Ера, с какой скоростью ты используешь время, много ли времени ты можешь пропустить сквозь свое сознание? Существенное условие? Существенное условие для судьбы. Можешь ты сделать много? Можно ли возлагать на тебя много работы? Или все-таки у тебя есть предел выполнения работы, чтобы ты не подвел, чтобы ты дотянул эту линию, этот рисунок до конца? И, конечно, и вас, что может заставить тебя остановить твою еру? Что может заставить тебя снизить темп времени, темп действия, темп движения? Что может заставить тебя изменить планы богов относительно тебя? Это и вас. А если такового нет, значит имеешь ли ты доступ к дополнительному источнику силы, который силу создавать вокруг себя определенную реальность, определять, создавать вокруг себя дополнительные узоры, которые будут воздействовать на всех остальных. Ниточка, которая протягивается по общему узору реальности, она может распространять себя на гораздо больший объем. Сама по себе быть узором и в этот узор будут включены судьбы других людей. Можешь ты так или нет? Можешь ли ты самостоятельно прокладывать нить своей судьбы, минуя, скажем так, силы высшие или нет? И вот это вот все обозначает руна и вас. Прежде всего, либо руна внутренних страхов, которые сдерживают, либо это руна внутренней силы, которые человека делают подобным богам. Когда нам уже нет необходимости ждать, когда боги создадут для нас какую-то реальность, мы начинаем сами ее здесь творить, как уль. Внедряемся в эту реальность, начинаем сами плести полотно судьбы для всех остальных, да? освобождая богов от этой непосильной работы. И вот это все учитывается. Учитывается в тот момент, когда все руны сходятся в руне Перт, и она формирует для человека судьбу. Судьбу, которая подтянет его мир Ванахейма в его будущее, в какое-то конкретное будущее, изменяя вектор его движения. Его сознание занимает на полотне, на узоре реальности какой-то свой кусочек, какой-то свой узор, который непротиворечивый должен быть вплетен в другие узоры и не являться дисгармоничным, он должен являться корректным по отношению ко всему общему плану бытия. И фрик учитывает все эти качества. И стоит нам только изменить хоть одно из этих качеств, одну из пяти рун, расширить возможности хаоса, укрепить свою ису, получить больший доступ в мир Ютунхейма через Наут. То есть изменить каким-то образом предпосылки судьбы. Фрик. Как судьбоносная богиня, как судьбоносная программа изменит и саму судьбу, даст тебе возможность по-другому свою ниточку жизни расположить на общей ткани реальности. Понятно? Я объясню. Поэтому Перд это руна судьбы. Она складывается не потому, что таковы прихоти богов. Не надо так думать. Да? У богов относительно вас нет вообще никаких планов. Поверьте лично, персонально вас. Они учитывают все существенные факторы и, и выполняют закон. Если рожденное живет, значит, он, ему должно быть место здесь. То место, которое он действительно достоин. Не которое он себе думает, а которое он действительно достоин, исходя из Хагалаза, исходя из Науда, исходя из Исы, исходя из Еры, исходя из Ивазы, и, конечно же, исходя из всех первичных рун первого Эта сформированных в Вуньве. Вот все эти руны берутся сейчас за основу, как константы проявленные и из них руна Перд сплетет вам нить судьбы, вернее впишет вашу нить судьбы в уже проявленную реальность. Свой собственный уникальный вирт, который позволит вам проявить все свои способности, проявленные ранее, в реальных условиях в реальных условиях. Установка руны Пет очень интересная, она работает подобно флюге. Мы ее выставим, соответственно, вот это у нас ось, то есть ось здесь не проявлена, но она включает в себя абсолютно все тела, которые работать будут очень интересно. Ваша собственная, Пространство вот оно, начиная от будхиального тела, заканчивая эфирным телом, физическое пространство и атмическое пространство это общее пространство, вы не имеете с точки зрения своей судьбы конкретного права на какую-то землю да, или на какую-то информацию, но вы имеете право взять эту землю и взять эту информацию и творить на этой земле что-то и информацию использовать так, как вам Хочется, так как вам необходимо. Установка руны перг будет идти, как я уже сказала, достаточно интересным образом. Она должна встать со стороны спины, четко прикрывая спину. Соответственно, первая фронтальная часть будет находиться вот на этом раструбе и внимание к положению этого раструба будет вам помощником для правильных поворотов своей судьбы. Если перд поворачивается, вы должны поворачиваться вместе с ней и двигать свое сознание, двигать свою жизнь немножко по другой траектории, а не по прямой, как раньше. И перд как раз вас и разворачивает. Она будет разворачивать вас в ту сторону, которая прописывается по этому полотну реальности как идет узор, с какими загогулинами, как должен пройти ваш путь, чтобы отрисовать этим путем некое а, пространство в прошлом. В прошлом для вас и прошлом для тех, кто придет а, после вас, будет рассматривать это полотно как исторический феномен да, или как еще что-то, как какое-то событийное поле, строя на этом уже свои жизненные приоритеты, строя на этом уже свои выкладки, ведь следующему поколению продолжать этот узор. Если вы будете правильно следовать советам руны перт, то вы пропишите своим сознанием узор правильный, нужный для этого мира. Соответственно, если вы не будете слушать руну перт, узор выйдет, может выйти кривой, не совсем такой, какой надо. И богине придется распарывать его чтобы снимать полностью воспоминания о вашем присутствии здесь. Соединив все руны в себя, Пердь учтет все. И ваши природные силы, и ваши качества, которые вы развиваете на Хагалазе и так далее, на всех рунах второго это сформирует их в определенную программу судьбы. Программа, которая поведет вас в будущее, в каком-то направлении. Она может быть совершенно не совпадать с вашими ожиданиями, а может значительно их превысить. Мы не знаем, какую судьбу нам пропишет богиня, потому что эта программа, состоящая из многих неизвестных, человеческим мозгом просчитывается плохо, если не знаешь составляющих. А мы знаем. Их всего ничего. Все те руны, которые мы уже прошли. И мы с вами должны понимать, что связь тут прямая и линейная. Изменяя одну руну, соответственно изменится перт. Изменишь другую руну, и перт опять изменится. То есть изменится твой жизненный путь. флюгер перт повернется таким образом, что тебя развернет по жизни в другую сторону. Сопротивляться этому не надо. Потому что если боги возлагают на человека какую-то задачу, значит они дают ему и ресурс эту задачу выполнить. Даже не сомневайтесь. Даже не сомневайтесь. А вот если начинается как хочу, так и ворочу, то боги совершенно не обязаны вам помогать и защищать, вы должны эти помнить и понимать. Не напрасно эта руна называется тайной, мешочком для рун и жребием, потому что жребий, которое выпадает каждому человеку, как правило, неизвестен ему самому. Но он у него есть, говорит эта руна, он у него есть и каждому он выдан. Человек может, имеет право отказаться от своего жребия, но он обязан при этом не предъявлять претензии, что ему приходится отказываться от всего остального. Каждый выбирает по себе, что ему предпочтительнее. И поверьте, программа созданная силами, программа формирования реальности, в которой мы живем, она настолько мощна, что она предусмотрит присутствие здесь любого человека различной долей хаоса и с минимумом, с максимумом, и с различными уровнями допуска, и с различными иссами, проявленными здесь, да, как проявления различных богов, все предусмотрено. Даже самые низменные силы, которые породили человека, и самые горние силы, которые породили человека, они всегда найдут здесь через человека своё, свой путь, свое пространство. И программа обязательно это предусмотрит. Фрик очень великая богиня, она знает все. У нее 12 помощниц, которые выполняют в этом мире различнейшие функции, являются ее глазами, ушами, руками, ногами и прочими частями тела, через которых она вершит свою волю, и нет ничего, что увернется от ее внимания. Нет никакого дела, на которое выходил Один, не посоветовавшись предварительно с фрик. И даже гибель ее любимого сына Бальдра и то было ею просчитана и предсказано. Владычица судеб не стала делать почти ничего для того, чтобы избавить сына от смерти, потому что она знает, что вирт это святое. Давайте еще раз посмотрим на древо Евдрасилию и увидим ее положение от сегодняшнего момента в будущее. Мы с вами говорили о том, что маятник вашего сознания имеет особенность только любой майки. Он в будущее размахнется ровно на такую же полуамплитуду, как и в прошлом. Поэтому первый конечно же, в основном предопределен вашей, вашим навыком. Вот как был наут, на такую полуамплитуду размахнется и Пет. Но все остальные руны предполагают, в какую сторону он размахнется, в каком траектории движения Хагалас наут показывают Мощь-размах, прошлом. Соответственно, точно такая же мощь пойдет и в будущее. Она не может быть иной. Значит, соответственно, изменяя что-то в хагалазе, изменяя что-то в науде, вы меняете свою судьбу однозначно, по крайней мере по дальности ее проявления. Если ваш маятник куда-то залетел в какую-то точку будущего, он посеял там семя, то есть определил там уже ваше присутствие в ере, это будущее должно произойти, оно не имеет права. Эффекты дежавю, да? что вы это все уже видели. Эффекты дежавю, когда вы понимаете, что вы в этой ситуации уже бывали. Это вот как раз эффекты, что ваше сознание когда-то качнулось, будущее, зафиксировало, я там буду. И под него быстренько-быстренько построился какой-то сценарий жизни. По крайней мере, в этой точке он точно должен быть. Вот такой сценарий. Как вы там придете к этому сценарию? Вопрос 28. Но в этой точке окажетесь обязательно. Соответственно, направления движения предопределяются рунами Иса, рунами Ивас и рунами Ера. Направление, траектория в какую сторону? А поскольку Ера у нас меняется достаточно часто, то эта траектория посредством Еры тоже становится несколько разной. Понимаете? Да? То есть это не прямолинейное движение, это всегда лишь движение сложное. Ваша Размах вашего сознания это не синусоида, синусоида это простая функция, да? а вы функция сложная, значит соответственно ваше движение пойдет в совершенно различных направлениях в зависимости от того, как в эту секунду сработает ера. И Ера будет срабатывать всегда так, как надо, если скорость вашего движения по жизни будет всегда проявлять вашу Ису. Вот уж что стабильное, так это стабильное, если она задает вектор какой-то, да, вы по этому вектору пройдете. Если вы держите свою Еру, вы пойдете кратчайшим путем. Если вы Еру не держите, вы пойдете вот так как там муж на тракторе ездил, вот приблизительно вот так. Вот так. И вас руны еще себя покажут, еще завтра о ней будем говорить, потому что она у нас связана, конечно же, со следующими рунами, с которыми мы будем работать. И вас либо ваши страхи, которые заставляют тормозить вашу еру, либо ваша сила, которая не позволяет этого делать ни в коем случае и позволяет своей ерой управлять. На ивазе особое внимание Сделайте, добейтесь эффекта, что ваши страхи обратятся в силу. Вы спрашиваете, как это будет выглядеть, а я не знаю как. В каждом случае по-своему. Никто не говорит, что бояться стыдно. Не стыдно бояться. Страх это нормально. Страх это то, что сберегает вам жизнь. Стыдно ничего не делать со своим страхом. Стыдно делать так, чтобы он тормозит ваше движение по жизни. Осознайте свой страх, если он вас тормозит, сделайте с ним что-нибудь, ну хоть что-нибудь. Что руна и вас вам в помощь. Все формулы, связанные с трансформацией, обязательно включают в себя тем или иным способом руны и вас. Всегда. всегда. Итак, собрав все пять рун на шестой руне пер, мы с вами предопределили, Некую программу, которая называется в простонародии судьба. У скандинавов и северных людей он назывался вирдой, или та же самая судьба. Вера в вирд была абсолютной, вот абсолютно, тотальная. Человек знал, что вирд его находится в руках богов, изменить это дело нельзя, да? вмешаться в вирд могут только боги и то, если захотят. Но при этом при всем они знали, что человек может либо сделать себя великим, либо сделать себя жалким, объем затраченных усилий приблизительно один и тот же. И вирт, как уже было сказано, он может быть прекрасен на полотне реальности, при всех его ужаснейших предпосылках, но может быть ужасен при всех его прекрасных. Вот если взять все, всю мифологию, все эпосы, которые вообще присутствуют в нашем мире, остались у нас в памяти в том полотне реальности, на которой мы сейчас ориентируемся, то можно сказать, что все герои этих эпосов, будь то люди, будь то боги, выступали в виде либо героя эпоса, либо героя трагедии любое повествование, это либо героический какой-то эпос, либо какая-то очень страшная трагедия. Причем герой, герой эпоса, он боролся со своей судьбой, он ее изменял каждую минуту жизни, а герой трагедии, трагедии всегда покорялся своей судьбе, это всегда жертва обстоятельств. Вот только сам человек, причем одну и ту же историю, как вы сами понимаете, можно представить и как эпосы, как трагедию, одну и ту же. Всегда. Вопрос, фигурантом какой истории вы будете? Эпоса или трагедии? Вы чего предпочитаете? Надеюсь, что не трагедия. Вот. Ну, ваш перт вам в помощь. Помните, даже самые ужасные предпосылки при совокупности их соединения можно превратить в самую выдающуюся судьбу. Все зависит от самого человека. Прежде всего от его истины. Единственный никогда неизменяемый величиной. Она может только изменяться в проявлении, но не в качестве.